всем привет дорогие друзья интернет-пользователи и гости моего канала с вами заново я серый кролик ну вот наконец-то практически моя мечта а, наконец-то начала ну, исполняться купили седушка себе 64 белорусских рубля а, еще не подорожала вроде бы все окей okay. но сказали что увеличение до 30 ее стоимости то есть по этому поводу Ой, зубы на полицию, поехали, купили сеточку. Что мы сделали? Юлька, подходи. Ячейка данная, данные сетки 25 на 25, я считаю, что это оптимально. В конце никаких завес я не делал, просто на гвоздики загнул маленькие штапики. Все, чтобы закрывалось, открывалось. А здесь проволоки потолще, здесь прутик двоечка, а здесь троечки, сделал такие петельки, вот они, Петерочки. Что подкрывалось, закрывалось. Хотел сделать на всю батарею, но потом вспомнил, друзья, вас. Те, кто мне неоднократно говорил, что лучше сделать поменьше, чтобы потом легче было справляться с кроликом. Ну экспериментируем. Что же у меня получилось? Вроде пока. Пока работает. Идем дальше. Можно откинуть до конца. То есть. Данное запорное устройство рассчитано на трех кроликов. Ну, а сейчас по кроликам, друзья. Данный экземпляр должен нас сокролиться 8 числа. Сегодня у нас 7, так что на 8 марта ждем э крольчат. Юлька наблюдала за ней, говорила, что даже животик как бы он, играет. Здесь у нас мальчик, остался поместный мальчик. М -м, у нас на выходных вот этих забрали 4 мальчика. Здесь у нас поместная девочка. Ты же не клетку показывай, ты же кролика показывай. Ну, кому черту и матери интересно, это клетка дурацкая. Стой, дай-ка закрою. Вы пока все работает. Здесь помесь девочка с Здесь помесь с Здесь. Здесь малыши, как вы бегаете. Делаем. Закрываем. Вся эта батарея, вся эта секция кроликов для крольчих сокрольных и крыльча. Идем дальше. Здесь у нас такие-то вот малыши. Шт -шт -шт. Малыши. Здесь у нас такие малыши. Уже открыл задвижку. Ну вот, вот они бегают. Здесь еще будет кролица Размотала все. Ну, ничего. Закрываем. Так, здесь у нас вот такой аршанская девочка. А ну, одежда, да. Аршанская девочка. Здесь смотрим, здесь такие вот кладки. И здесь тоже у нас аршанская девочка. Закрываем. Здесь у нас, смотрите, хулиганы вот такие вот. Их уже должны мы отсаживать. Но крольчиху на 20-е сутки не покрыли. Покрыли на 35-е. Так что будем ждать немножко. Крольча там 16 числа была крон. Так что сколько там? 40 дней, наверное, плюс-минус. Это мальчик у нас. Мальчик Могилевский. Это девочка. Должна быть укроена. Еще не проверял так под вы сейчас скажете, друзья я их опустил они сейчас кролики все берут Да, посмотрел я в интернете сам пружинку дело думаю не буду честно говорю в пружинку посмотрел стоимости а уел а, Я извиняюсь поэтому мне подсоветовали сосед салютами сделать резинку из камеры велосипедной она играющая сделаю крепеж Сделаю заверх крепеж, чтобы был крепился, и с крючком, чтобы мог подцепить. Думаю, сниму видос, и потом буду дальше заниматься этими всеми ерундой. По поводу сэкономлю не сэкономлю, конечно же, друзья, сэкономлю. Но пружинку покупать по 8 рублей. Допустим, нас сюда надо 2. Ой, короче, идем сюда. Здесь такая же самая ситуация. Сейчас подняли, держим. Мальчик Аршанский. Мальчик Могилевский и девочка Сукрольная Ей пока места не хватает. Ой, Опускаем, то же самое будем крепить Почему? за счет того, что резинку сделаю. Попытаюсь сделать. Я не знаю, как получится. Друзья, я вам конечно покажу. Здесь, как вы видите, загнул просто гвоздики маленькие, чтобы хорошо держалось и не выскакивала. А здесь вот пустил такие колечки, чтобы колечки и состыковать сетку, потому что я ее резал. Пришлось выкинуть одну ячейку. Ячейка 2,5 сантиметров, о, сантиметра. А, кле... а, сетка метр. Это сюда, вот сюда. эта сетка метр. А, поэтому вырезал одну ячеечку И потом соединял. Также мы приобрели 2 метра для еще одной вот сюда клеточки. Сделать еще одну клеточку. Ну, 3. 3. 3. с копейками. 3. И 16 на 48. Это будет пол. Здесь ровненько 2 метра. Та же, друзья, вы видите, здесь вот я не доделал, уже не стал резать проволоку, там метр остался, для того, чтобы или два, два, например, для того, чтобы сделать сразу на ячейки, как только я сделаю клетку. При этом у меня здесь пусто. Так, что у нас по кроликам? По кроликам себе взял еще такой ящик. Кроликам, а, все, чеснок, буду чеснок, тут это, взял какой-то ящик. Крольчата, когда их взвешивают, выбегают, прыгают, сложил. Это не реклама, друзья, я его покупал И мне удобно навести, я уже проэкспериментировал. Удобненько, ну, думаю, кого-нибудь потом извесим, покажем Что хотел бы еще показать? Показывать больше ничего не буду Работа, дом, дом, работа, идти кормиться Нужно поросят доделать, вот здесь вот надо заделать Чувствуется, честно говоря, откровенно, в связи с тем, что у нас потепление, и уже вот запах мочи немножко в помещении, немножко присутствует, поэтому здесь мы будем в ближайшее время вырезаться и вставлять сюда что? Вентилятор. Какой, зачем и почему, мы все, друзья, вам покажем. Он будет не один, здесь будет вход, а там будет выход его. А, то есть там второй будет. Чистить нужно обязательно. Если завтра 8 марта, я думаю, Юлька поможет на свой праздник почистить какашки, правильно? Ну, же, ну, как бы так. Ну а так, девчата, всех женщин, девчат, с наступающим великолепным, красивым праздником, пускай будет у вас всегда красивое звездное небо ночью, красивое яркое солнце днем, замечательный дождь, когда он вам нужен. Замечательные мужские. Плечи, руки, когда они вам нужны. Всех благ, счастья, здоровья и всем, друзья, благополучия. Всем пока, друзья.